вечер день и ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это какие мысли чувства одолевают по отношению к вам Первое, второе, третье, четвертое выбирайте любое время в комментариях, а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за все, за лайки, за комментарии, за теплые слова. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте вкусные лайки по видео. Поэтому давайте будут три позиции. Мужчина, женщина, будем рассматривать и стой, и стой, и стой, и стой, и стой с точки зрения и стой, и стой передовой. Поэтому да, максимально. Можете загадать себя, в принципе.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 Ли. Здравствуйте, дорогие мои, давайте посмотрим на... Давайте для женщин, а женщин -то много у нас? Женщин, для женщин. То есть, какие мысли-чувства одолевают по отношению к вам? Это вот мужчин. Это мужчин. Какие мысли-чувства одолевают по отношению к вам? Мысли... Как в мотоцикле здесь есть? Мысли-чувства. Странно. Странно. Мысли о подарках, о детях, либо о перемирии. Либо, либо да, либо о собственном судьбоносном неком выборе. Так, в чувствах у нас прям отлично. Чувство какой-то нерешительности, но так все здорово. Хороший вариант, в принципе, неплохой. Э -э Мужчину либо подвести кто-то может, либо уже кто-то подвел. Но это окружение.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 У кого-то, возможно, также у э каких-то детей, то есть о детях, очень сильно одолевают по отношению к вам мысли. Да, здесь, в принципе, да, хочу Ха детей, она не хочет. Уже, да. Либо какую школу отдать ли это? Тоже может, в принципе, проиграться. Почему по пожар шестерка чаш врачу. Либо все-таки, но здесь как некий э момент выбора у человека. Здесь выбор чистейшего, да. Вот здесь вот ой, здесь влюбленный и двойка жезлов.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 Не знаю, что выбрать. Не знаю, что выбрать, на что согласиться. Глаза разбегаются у дамы-мадамы. Чувство, в принципе, чувство интересное. Чувство, я бы сказала, есть. Какие чувства? Жал, жар, пыл, пыл страсти, и не всего на свете. Хотение а обуждания всего тигра, вас, не вас. Ну здесь немножко пожарче, жарче немножечко. Э, в принципе есть именно какие-то, возможно, одолевают по отношению к вам чувства, но больше какого-то сладострастного характера. Здесь тоже может в принципе поигр, проигрываться по девятке кубков, серии королю Пентакли, То есть, ну все-таки о чем-то таком. Ну не то, что приземленным, но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 Может быть, мужчина, но и дурак. А может, просто мужчина дурак? Сверху. Король чаши дурак. Опа, две карты упала. Ну ладно, давайте. А, ну это пройдет.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 У мужиков развитие ту туда дальше, а здесь вот у почемучек. почему да как, а почему мир так сделал? Здесь именно женщина колабрует какие-то по отношению к вам какие-то такие мысли. А почему? Зачем да как? Все, вот палите, палите меня.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 Какими его ресурсами, мужчина, Дд это ну, можете с, с такими вот и дальше. Как-то снабдить женщин какими-то некими ресурсами. Король и ли они такие. Поэтому вот. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как-то. Так, давайте далее. Здравствуйте, ты загадал на фиолетовую, на свечечку. Какие мысли, чувства... Одолевает по отношению к вам этого мужчину. Какие мысли? А может он бачка. Какие чувства одолевает этого мужчину по отношению к вам? Королева пентаклей. Ну потом восьмерка. Ну это печаль. Какие мысли? Все должно быть прям по справедливости, да?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 о каком-то вашем действии, решении, слове, высказывании, отвоевании своей точки зрения. Здесь вот именно об этом речь. <связь> здесь такая, я бы не сказал то, что понятно-непонятно, но здесь больше вот об этом у нас говорится. Королеву Пентаклей, почему вы сделали, поступили, я бы сказала. Правосудие, семерка жезлов, соответственно, возможно, как-то по-своему тут умеренность башня и э, император. Ну, давайте к императору еще потяну Луна. Да, здесь именно непонимание возможных ваших действий, возможно, того, что между вами произошло. Между что вы говорите, возможно, как-то отвоеваете, либо что-то вы кому-то подарок подарили, а почему это подарок не подарили? Вот здесь вообще почему ты со мной развелась, почему ты со мной там сошлась. И вот здесь вот какие-то какие вопросы, знаете, вот как дума-думска, а почему ты там меня не слушаешься, а почему у нас происходит именно так. Немножко больше о глобальном, соответственно, подчеркивает это просто старший Аркан, о чем-то более глобальном, то, что вы сделали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 А, есть какое-то понимание, почему, да как. Возможно, возвращается к этому, но я бы не сказала это как возможность, но здесь об этом чисто информация, то, что возвращается, какой-то думает, такого здесь нет. Я прям сразу говорю, вот. Я как могу предполагать, все равно, ну, по такому сочетанию можно предполагать. Все-таки старшие арканы, они как-то все равно отыгрываются, так по поболее, чем младшенькие, поэтому, вот.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 семью, что хочется партнера. Вот здесь неповторимые больше, давайте так, неповторимые чувства по отношению допустим к вам. Допустим к вам.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 Давайте так, незабываемый вы наш, Паша, дурак, умеренность, э, мысли, может весточка, свидимся, либо какое-то возможно начинание каких-то новых отношений, вот здесь вот, вот, вот да. ну что вы такой неповторимый, дайте-ка подумать.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 Молилась, да? Как ж все тяжело-то, а? Мысли мужские. Фрось, ма-фрось, а с тобой тяжко. Здесь что-то какое-то такое. давайте давайте так ну, здесь могут бы я бы сказала в разной категории находиться люди не то что в разных категории а на разной стадии здесь как больше описаны какие-то некие стадии отношений нежели как-то там чувство все Подобным. Здесь могут отыгрываться эти отношения, которые ушли и были.